Все тише и тише, Сверчков серенады в ночи, И алая пламена с Турцией В саду догорает. Пожалуй, я знаю, О чем этот август молчит, Душистый ликер свой По рюмочкам нам разливая. Так ласково солнце И небо нежна синева, Срываются яблоки светок, покой нарушая, Несется, как ветер, крылатая птичья молва, Что скоро совсем лето наши края покидает, Сквозь воздух прозрачный, зеленая, видимо, даль, И прячет умела природа свое увядание, А в бархате дней Притаилась снимая печаль, извечная спутница проводов и расставания, И пью я по капле особый напиток мельной, В нем скошенных трав аромат и ночные зорницы, Туманный рассвет, свежесть роз, солнце луч золотой. И песня прощальная В небо взмывающей птицы.